Все да, просто. Отрубаешь попки и прям вилочкой прокульчики чпонька чпонька чпонька -чпонь -чпонь по всему периметру. И дальше уже, исходя от объема, количества, да, от массы огурцов, соли, укропа, чеснока нем, и уксуса. Через 18 часов балдежные малосольные огурцы чуть дольше полежат, нихрена не скиснут. Чуть мягче станет кожа, все скрутят большинство. Все.